Ну, собственно, что уж там, начать, так начать, продолжить. Вот, спустя всего ничего стандартных настроек, которые выжрали доброе начало игры, где я бегал и просто все читал, что я продолжил обязательно делать. Вот, и так, и не настроив голоса, которые мы сейчас обязательно еще раз проверим, тем не менее, я решил запустить трансляцию, точнее, не трансляцию, а запись, которая не факт, что нужна прямо на Юбогеймере, но тем не менее. Вот, запись Quantum Break. Что это означает? Это означает, что вы, как бы не поймете почему, но будете вместе со мной сериал смотреть. Кстати, вот на этого мужика я пару раз как бы покультурнее сказать, пытался с ним заговорить, а он меня очень некультурно отшил. Причем проблема в том, что потом был флешбэк из будущего, или как это назвать. Вот. И мой же персонаж мне поведал, что вот этот нехороший нумырь его потом бил прикладом по голове. И вот почему ему прямо сейчас по этому поводу не дать, ну, скажем, по яйцам, да? Он просто требует. Ладно, будем считать. У меня другой вопрос. Он хочет, чтобы я отсюда ушел. Я настырно не ухожу. Почему его это устраивает? А, болванчик, где мои звездюри от монарха? Кстати, о последнем. Вот, бегая здесь, я как бы не понял, почему они, собственно, все протестуют против... Не, ну это студенты, да, им были же побухать. Там двое лежат уже в умат. Вот, жаль, я не записал этого дела. Они протестуют против того, что монарх который строит лаборатории, я не очень понял, хотя, скорее всего, в них изучают время. Вот. вот он строит эти самые лаборатории на территории студенческого городка, а они, значит, не хотят, чтобы он их строил, потому что сносит библиотеку. Монарх, понимаете? И вот все бы ничего, если бы не книги эти читали. Понимаете? Но мне кажется, что проблема гораздо глубже. Проблема в том, что в век электронных книжек людям, а точнее студентам, критически не хватает бумаги для косяков. Реально электронную книжку в косяк не свернуть. Факт. А вот там два алкаша лежали, как бы со стаканчиками пластиковыми, и у них вообще проблем с алкоголем в этом плане нету. Наливай куда хочешь, пей что хочешь. А вот теперь я вас мучить начну. Памятная статья о докторе Киме. Дело в том, что... Я объяснюсь, конечно же. Конечно же, вам интересно смотреть на пустую картинку, поэтому я буду объясняться. А вы можете глазками пока пробежать то, в чем я потом буду лагать, ложать. Так вот. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что мне игра как бы предупредила меня, что если я буду прям бегать и все читать, то потом сериал, а сериал вмонтирован в саму игру, покажет мне вот те вот моменты, которые я как бы нашел сам, и я их сейчас упоительно ищу. Очень надеюсь, что первая серия сериала, которая будет непосредственно в самой игре, меня как бы не разочарует. И вот все вот тамуристика, которую я вам сейчас буду зачитывать, где-то да промелькнет правда? Поэтому читаем. Памятная статья о докторе Киме в память о докторе Генри Киме 1965-2016. Он помер. Что мне в сериале скажут, что доктор Ким умер? Наш дорогой друг и коллега Др Генри Ким ушел из жизни 12 февраля 2016 года. Печаль-то какая, в возрасте 50 лет. На посту профессора Ривенпортского университета доктор Ким отвечался неутом, неутомной преданностью своему делу и работе со студентами. А что же он преподавал, доктор Ким? Его студентами были доктор Уильям Джеймс и доктор Элтон Мейер. А, это он этим двоим уделял работу со студентами, чья исследовательская работа привела к открытию поля Мейера Джойса. То есть, я так понимаю, весь вклад науки у, собственно, самого доктора Кима было в том, что он воспитал Джойса и Мейера. Ну ладно. Позднее он стал известен как директор отдела физических исследований Морхан Solutions. То есть, не сыскав славы преподавателям, он пошел директор. Ну, в принципе, на руководящую должность, там двоими идиотами, там мэром и этим Джойсом, научился управлять. А, там в монархию. На этой должности он продолжал вносить неоценимый вклад в работу Риверпортского университета. И до самого конца помогал работать над проектом Променада, основанным на открытиях его студентов. Чем занимались студенты? Что преподавал доктор? Ну, в общем, помним, чтим, скорбим. Статья о Пойле... От скромности ты не умрешь. Помню. А, это, собственно, я так понимаю, мизинец. Ну, вот это интересно почитать. То есть, собственно, все Игры Престола из-за этого человека начались. И надо понять, почему, как бы это случилось. Видимо, он из будущего попал в прошлое и вручил свой этот нож, который, оказывается, его, а не карлика, в руки, кого бы там уже я не помню, бомжа какого-то, не суть. Давайте почитаем, как Мизинец до этого докатился. Лучшие сотрудники Риверпотского университета попадают в... хотел сказать, Сталинград. Пол Сайрин, руководитель проекта. Боус Сарин начал работать в Риверпортском университете в 2010 году, уже имея за спиной длинный подслужной список успешных предприятий. И опять же, Киам начал работать... А нет, он возглавил одну из крупнейших в истории университета исследовательских проектов по физике, став а, самым молодым и на сей момент самым успешным руководителем проекта за все его время. Ну, если он как бы первый с ним начал, то логично, что он самый успешный. Как бы до него никого не было. Кто, кто бы еще был там самый успешный? Его участие обеспечило заметный приток инвестиций, что вылилось в амбициозный и не имеющий аналогов проект по квантовой физике, известный под названием «Променад». М -м. То есть он как бы бизнесменом хорошим был. Пол Сарин рассказывает, «Я сам не ученый, но преподаю в университете, и поэтому многих может смутить интерес, мой интерес к позиции руководителя проекта в университете. Я бы сказал всех, но для меня это воплощение мечты». Моим лучшим другом в детстве был брат знаменитого квантового физика Уильяма Джойса. И, видимо, поэтому ты решил, что ты охрененный физик, да? Меня всегда восхищали работа Уильяма. Его публикации с 1997 по 1999 год произвели фурор в ученом сообществе. Будучи бизнесменом, я смог положить путь к, к практическому применению работы Уильяма, того фундамента, который он заложил вместе с командой талантливых физиков. То есть, благодаришь ты Уильяма, но как бы все лавры тебе. Его работа легла в основу проекта «Променад», и результаты оказались в высшей степени революционными. Любимая, любимая спортивная команда Пойла Сайрина, не пойми зачем это тут указано, но тем не менее Риверпорт... А, понятно, зачем это тут указано, он как бы патриот, Пол Сайрин. Риверпорт Рексис. На каждой их игре его можно увидеть в первом ряду. Так и чё я сюда пришел? Пошли на игры Риверпорт. Там, собственно, Пол Сайрина сидит, наверное, в первом ряду. Хотя, ладно, раз уж пришел. Раз уж пришел. Давайте Такой долгий заглянем. путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Побухать нечего. Джейн Джойс! Собственной персоной. Достопочтенный Пол Сарин! Как жизнь толстого? Заткнись иди сюда. Вот С это хомосятина пошла. Нет. Как сам-то? Постарел лет. за 30 лет-то. Я уже думал, ты никогда не вернешься. Да, ты? я тоже. Говно вопрос. Отсидел, вернулся. Идем. А что меня как в обстергу сразу приняли работать? Сюда. Нам надо в лабораторию наверх. Да ну, сто лет прошло. Нормально? Подожди, я тут не был давно. Не то слово, спасибо. Я, я Помнишь, подожди, как мы Поюте катались? А какой бы... Я так. так понял, у Уилла не будет. Да не ори, подойди. Он не знает, что мы здесь. Я знал, что Пол по этому проекту советовался с моим братом Уиллом. У меня не было родных, кроме Уилла, но он был сложным человеком. Это тот, про которого я прочитал, Уилл? А, то есть он таки советовался по работе, но Уилла не сильно светит. Слушай, а где у вас тут этот, как его, <coughs> мини-бар? С дороги человек приехал. А? а? Ого, Пол. Тут? Тебе тут не тесно? Да вот я тоже так думал. Ну, сам понимаешь, бизнесмену нужно, чтобы было где в гольф поиграть. Да я вот думаю, орёшь через ползала подойти не можешь. Ты же видишь, что я сейчас буду по компам лазить? Где тут у нас CSGO включается? Инцидент? Уилл, видео, что ты еще отмочил? Вот в этой игре я почитаю. От. От Хейлен Шелтон. отвы Пропуск Уильяма Джойса. Кому Джозеф? Так зачем эти все позывные? Чехит. Что думаете, я его запомню? Ребята, если кто-то увидит в сериале Джозефа Чехейта, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, обязательно, что был этот персонаж, что не зря вот я сейчас... Обещаю, это не тебя ждет кое-что, куда тих, покруче приемный. Тихо-тихо-тихо-тихо, порнушку Посмотрим, посмотрим. Ща-ща-ща-ща. Так, Джозеф, привет. Я уточнила у руководителя, и он подтвердил, что пропуск доктора Уильяма Джойса следует аннулировать. Во всем ли он доверял Уильяму Джойсу, моему брату? Глава-то мизинец вот начались опять эти игры престолов и да ровно в 42 знаем мы что ровно в 420 происходит неважно 9 ли октября и в 4 или 20 где-нибудь в мире всегда 420 друзья мои но они как бы джойса видимо в самое сердце ранили потому что именно в 420 понятное дело к чему такая точность наверное что-то в такое в трудовом договоре то есть, дуть ему нельзя было полу полу Уильяму. А он, видимо, в 4.20 отлучался с рабочего места, ну, так надо, сказать, дернул за университет, за родной да помолчи, ты. Не Видишь? без этого. Он консультировал нас по променаду, но недавно опозорился перед инвесторами. То есть он, видимо, третий из тех студентов пьяных был. Мне пришлось его оттуда вылакивать. Он просто взбеленился. Вопил, что какая-то дама предупреждала его, что так и будет. Ну, то есть все белочка у брата. Кто-то меня позвали. Видимо, надо урегулировать там проблему с родственником. Так, так и будет. Понятия не имею, о чем это он. Моя воля аннулировала бы его пропуск немедленно, но кто меня послушает? Не хочу больше вмешиваться во все эти монарховские заморочки. Наше дело сторона. А пока что присматривай за доктором Джойсом. Хорошо? Вдруг он там с голой жопой по университету бегает. По скриптам. Не расслабляйся особо. Я слыхала, этот товарищ вроде как спер видеоигру из комнаты отдыха. Так что без него мы ничего особо и не потеряем. Кому? Господи, он мне еще ответит. Цыц! Цыц! Я тут любовную переписку сотрудников твоих читаю. Ну, конечно, морды у них. Ладно, кому понятно, от кого тоже. Хейли, ты не в курсе, кто такой Уильям Джойс? Я тут получил странное распоряжение аннулировать его пропуск ровно в 4.29 октября. А я, видимо, сам в это время на рабочем месте нихера не буду. Вы ж понимаете. Приказ Лиама Берка из службы безопасности монарха. Я знаю, он работает консультантом в нашей охранке. Но разве он может здесь распоряжаться? Как-то все скользко. Что скажешь, Джозеф? И, видимо, на перекур ушел. И 4.20 дать не стал. Ну и я не буду, подзадержались мы здесь. Эу, мужик, у вас там на вай fi стоит вот этот вот блок отпорно. Не могу зайти на порнхаб. Что делать? Как вы тут вообще время-то вечерами коротаете? Сизли пьете! Так, сизли-мизли, может есть какой-то там админинский комп? М? Сюда, Джек. А мне туда Далее. вот. Что ты меня подгоняешь? Сам позвал, сам должен знать. Неплохо, так у тебя все устроено. Да я вообще смотрю, он половину я университета под себя тут. Богатеньких инвесторов. В общем, дурацкая библиотека. Кому она нужна? Она не вписывается в общую экспозицию. Эл! Вы меня в охрану не возьмете, я вам студентов этих троих распинаю. Эй, Джеймс. Мы подорвем библиотеку. Сюда, нам да, наверх. Да я знаю, как лифт работает. Подожди. Там что-то на доске еще можно прочитать. Я смотрю, монарху достается от активистов. Да, и я удивлен, Сейчас, если вы перестанете трендюхать, я узнаю тоже как. Сс! Стоишь вот говорить, то и стой. Пока не продался. Ну не скажи, быть богатым и успешным не так уж и плохо. Очень рекомендую. Кто-то, мой брат Джошу у вас прям в этом, Джозеф, или как его там, господи. Прям в шоколаде ходит весь с пропуском аннулированным. Хорошо быть. Так, вакансии монарх Солюшен. Встретиться э, с представителем. Да я... помолчи ты! встретиться с представителем монарха Мартином Хачемличо Линчо. Извините, я далеко от монитора сижу. Мне не всегда удобно читать. Так, 29 сентября 2016 в 13-16. Вот эти люди тоже ходят в 16-20, куда надо. Вы скоро спускаетесь и уже обдумываете следующий шаг. Выпускаетесь. Ваше будущее начинается здесь. Monarch Solution – работодатель номер один для выпускников Ревенпортского университета. Мы постоянно ищем новых сотрудников для разных отделов, включая следующие. Энергетические разработки, обеспечение безопасности, маркетинг, хроноисследование, роботоинженерия, служба работы с клиентами и то прочее. То есть и так далее. А мне там на предыдущих плакатах студенты врали, что он лишает людей рабочих мест. Вы их не... Тихо, но я наверное... читаю медленно, я учился плохо. Что не вижу? Кампус ваш не закончил университет. Посетите семинар Марчина Хэтча в 13.00. Я, по-моему, уже промахнулся, но тем не менее я хочу узнать, о чем бы я мог узнать. О преимуществах работы в Монарх Solutions. Станьте частью светлого будущего. Станьте частью большой семьи монарх. Слушайте, я как бы монархом намного больше сагитирован, чем довольно туповатыми студентами. Они как бы мне стимул не дали библиотеку зачищать. Все, что можно было выпить, выпито. Все эти бастующие разошлись. Поехали, где вас тут на работу в монарх берут? Можно? Ты же меня сюда за этим позвал, такого хорошего. Ты чего ты не договариваешь? Я зашел. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Если убил был что-то на то... Джек, старина. Как он Я не просто так держал это в тайне. Наш проект это прорыв. Он изменит мир. Да. Предвижу очередное многословное выступление. И вы ну что подумали? ты? Не? Ой, что это? Ой, что? Это? Неужели презентация моего проекта? Ну давай посмотрим. Как-то, кстати, и кто же ее сюда положил? Давай наваливай. Почему мы давай. Шутки в сторону. Да я серьезно. Рек, лаборатория здесь. Идем. Куда идем? Я сижу. Успеется с лабораторией. Показывай свою презентацию. Давай. Тебе же не терпится, внимания. я вижу. Валяй, ошеломи меня. Ну, как скажешь. Прогресс. Карлик, там есть Движущая сила нашего вида. Мы научились лечить смертельно опасные болезни. Мы исследовали медведь. нет. В нем заговорил маркетолог. Не сбивай меня. Но есть нечто, что тормозит не этот прогресс. Само время. Угу. Я Часы разрабатываете. Не могут. ученый, но мне это объяснили так. Мы знаем теоретически, что вращение черной дыры вызывает искажение пространственно-временного континуума и потенциально делает возможными путешествия сквозь него. Даже несколько что лет ты? назад... Вот оттуда? Твой брат Уильям Джойс предположил ну, существование особых брат. частиц хроно. В власти снимался мой брат. Сейчас известный... Мой брат знаменитый. Они составляют всеохватное поле, обеспечивающее равномерное и непрерывное А, на острове у них, значит, эти как, эксперименты удачные, да? кто то их засосало все. Мы объединили эти две теории и обнаружили способ воздействовать на это поле. Результаты ошеломительные. Электрическое поле. Поле. Идем смотреть эти результаты. Но для начала хватит. Да, более чем достаточно. Я эти ваши роликсы или что вы там производите? давай к делу. Я не то, чтобы ошибка прямо Так умный, это квантовая физика. Если вам охранник нужен, скажем... Уилл годами копался в этом руднике. Вот и я немножко покопаюсь. Подождите. Ты поэтому привлек моего брата? После смерти доктора Кима твой брат был первым кандидатом на его место. М -м, подожди. Где мой брат работал? Может, тут где-то его пропуск лежит аннулированный, Я его сейчас того назад, на место. чтобы брат работал. Ну Хоть что-то полезное сделал, раз сюда приехал. Так, серваки, серваки... Вот откуда, значит, интернетом командуют. Ребята, я офис гугля нашел. Они тут часы выпускают. Apple Watch это их разработка. Так это вы с моим братом этого Стива Джобса подставили. Он вас там лежит? Ладно, а за дверью? Добро пожаловать на проект Промена. Здарова, что испытываем? Так, стоп. А я ли вам не добровольцем сюда нужен был? Я ничего не подписывал. Финансирование у вас что надо? Подождите, подождите. Я, я Что это года вообще сложил. такое? Вы позвали Эк. туповатого брата, блин, для того, чтобы... Перед тобой величайшее открытие Это будущее. времени. Впечатляет, конечно, но наука это же по части Уилла. Я-то да, здесь я, зачем? Я, я, я не, не просто так это среди ночи затеял. Мне нужен надежный человек. Да хорошо, вопросов нет. Я знаю порой хороших Уилла. людей. Там да, один сидел, я подозревал. Когда твой брат осознал масштаб нашего проекта, он... Ну, ты знаешь, Уилла? Знаю, я вот тоже Нет. осознал, я домой хочу. Погоди, возьму кое-что со стола. И он хорошо, а я быстро на тапке пока. Напугал инвесторов, кричал про ошибки в расчетах, про опасность. И, и ты и думаешь, значит, если я буду, то я не буду, да? Она работает, но нужна демонстрация или нам перекроют финансирование. И я тут причем? Я не хочу тебе ничего демонстрировать. Я этот чисто вон, записочки почитать, фотографии посмотрю. И втягивал меня в эти дела обычно ты. Я? Тебя? Вспомни Юту. Ага. -а. Да, признаю. Насколько э -э, мне да, известно. В ты в последние годы и без меня нашел себе кучу неприятностей. А ну если ты считаешь неприятностью больше, я же их обожаю Как я люблю старых друзей. Так, а я тут еще что-то видео можно откнуть. Ты что? знаешь, мне нелегко просить о помощи. И не проси. Друзья но так не поступают. Нет, я тебя о чем-то просил за это время? Хоть раз? Понимаешь, мои испытания, они не вполне законны. Вот я знаю. А ты единственный, кому я могу я знал. доверять. Ты совершил ошибку. Не знаю, ошиб, что натворил Уилл, но я хочу это исправить. Брата я любил, да, но он был ни не разу могу. не подарок. Вообще не подарок. Там уже, по сути, все готово. Только кнопку нажать, но я хотел, чтобы это был именно ты. Да, знаем мы. Джек. Спасибо. Нашел мартышку. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Я сказал нет! Вот эти упертые люди. Только на кнопку нажать. Не хочу и ни на какую кнопку нажать. Что тут пишут про этого ненормального? Отв. Бета-тестирование проекта про... Я еще и на бета... Ну хорошо, хоть не на альф. А вот где наш брат. Эу! Расскажите мне результаты альфа. А? Что-то мне кажется... Чтобы вы нашу семью все решили под корень извести. Он так со Старками еще делал. Так, что там пишут об этой версии? Так, мэр! Сейчас самое неподходящее время, чтобы сбавлять темп. Если мы приостановим проект Променад, то в тот же день протеряем всех наших штатных специалистов по хрономам. Куда они денутся? Монарх платит вдвое больше за нас. А, это монарх им платит. Подожди, мы тоже монарх. Это будет кошмар, наши специалисты незаменимы, я и так кучу усилий прикладываю, чтобы их сохранить. Я знаю Уильяма Джойса с детства, он несомненно гений, но ему свойственна и паранойя, и психическая неустойчивость, и того его брата позвали, с теми же диагнозами, видимо, от родителей. Он больше не видит целостной картины, его тревоги по поводу променад нелепы, безосновательны и зиждутся на, бредов... на бредовых домыслах. Ты Я вообще про это ничего не знаю, но уже участвовать не хочу». Единственная причина, по которой мы позвали Уильяма консультантом, консультантам, в том, что у нас нет других квалифицированных специалистов, которым инвесторы доверовали бы проект после кончины доктора Кима. Во-первых, доктор Кима, по-моему, а, да, это тот, который умер в 50 лет, а не тот, который лекцию читал, это я напутал. Но, предположим, а я что? Я кто? Вот мой брат, это последний, кто остался, а я тот, кто пришел заменить людей, которые пришли заменить людей? Или что? Типа, на больше вам денег, чем я не хватает? Ладно. Мы не можем сидеть, сложа руки и ждать, когда снова найдем замену. Вот почему-то эту тетку не позвал на кнопку тяжать. Ее нет. Ким утвердил этих людей задолго до смерти. Я не дам Уиллу испортить все, с чем с таким трудом, чего мы с таким трудом добились. Пожалуйста, отвлеки инвесторов. Мне нужно время до окончательного решения. Я сумею получить результаты, нужные для перехода к бета-тестированию. Дай мне два дня, и я все исправлю. Мне кажется, что. Вот два дня это типа меня вызвать. И вот Полу пишут в ответ, видимо, что он того маленько. Пол, инвесторы приняли решение. Из-за опа из опасений Вильяма Джойса они приостанавливают финансирование проекта променад до тех пор, пока на проект не будет назначен специалист э, сопоставимой квалификации для дальнейшего исследования. Я как могла старалась повлиять на голосование, но из всего совета за твою позицию проголосовал лишь Мартин Хэтч. Мартин Хэтч это, по-моему, негр, которого я, э, афро извините, сейчас не, не политкорректно говорить негр, афро-негр. Афро-негр, которого я встретил вначале, вот он, по-моему, там темная лошадка этого, как бы это не звучало, не политкорректно, монарха. Так вот, вопрос сомнительного психологического состояния Уильяма Джойса мы выносили на повестку, но вред был уже причинен. Он посеял семя сомнения, сообщил, что планируешь, дела... сообщи, что планируешь дела... делать дальше. Извините. Просто в смысле сбился. Почему меня позвали? чтобы я брата уговорил или чтобы я на кнопку нажал? Вам что, вот нужен козел отпущения, который на кнопку жмет? Эу, сейчас робототехника до такого дошла, ты не поверишь, мужик. Можно на эту кнопку что-то уронить. З куда ты пошел? Уходишь от разговора? А еще почитаю. Я сюда на кнопку пришел жать. Мне надо полностью квалифицированное значит, мнение составить о том, на что я жать буду. Собираю вещи и еду в аэропорт немедленно. Мне кажется, что этот парень прав. В чем бы дело ни было, Уил не должен знать, что я лечу домой. Хм, не хочется мне это сейчас ворошить. И мне не хочется. Я забронировал тебе билет из Бангкока в Риберпорт. Первый класс. В аэропорту тебя будет ждать такси. Оно довезет прямо до университета. Подробностей пока сообщить не могу, но объясню, когда приедешь. Ты меня спасешь. Условия для воссоединения сейчас не идеальные, но я рад буду тебя видеть. Это не я ли? Это не мне ли он пишет? Это не я ему отвечаю? То есть он мне пишет, типа, прилетишь, а я ему пишу, уже 20 лет дружим, и впервые ты просишь пом? А, это он впервые попросил, сразу такая подлянка. Должно быть, все совсем плохо. Но ну, я тебя вообще ни о чем 20 лет не просил. А ты все совсем плохо на кнопку сам нажать не можешь. Как ты там, цел? На кнопку-то есть какой корявкой кликнуть? Ногой попробуй. Что за передряга-то? Конечно, прилечу. За нефиг-нафиг, меня, блин, 20 лет учили в колледже на кнопке жать. Если ты не умеешь. Как же тебя оставить? Я сейчас в Бангкоке, но постараюсь поскорее добраться до Риверпорта. Я смотрю, мне заняться вообще по жизни нечем. Буду у компьютера, жду подробностей. И, собственно, что мне Пол пишет? Джек, ты знаешь, как я не люблю кого-то о чем-то просить? Не знаю, ты меня попросил на кнопку нажать, и ради этого из Бангкока прилетел. Но мне позарез нужна твоя помощь, старик. То есть максимально воды, чтобы я не понял, ради какой фигни меня зовут. Все, что я здесь создал, вся моя карьера пойдет псу под хвост, если кто-нибудь не нажмет на гребаную кнопку, да? Если что-нибудь не предпринять. У меня есть один единственный шанс спасти мой проект, но в одиночку мне не справится. Мне нужен кто-то, кому я могу довериться. робот Вертер тебе в помощь, такую машину построил. Где ты сейчас? У меня всего 48 часов на все про все. Знаю, что вряд ли хочется возвращаться в Риберпорт, из Бангкока вообще не хочется. Но я могу купить тебе авиабилет прямо с... Ты меня билетом подкупил. Знаю, что прошу многого, но я, честное слово, в отчаянии. Мне надо знать, приедешь ли ты. Всего доброго, Пол. Если б ты мне, дорогой мой друг, сказал, что мне надо делать, хрен бы я полетел из Бангкока. Ты меня начинаешь пугать. Удачи с завершением проекта, скоро поговорим. Видимо, я реш... решил не лететь. Поставил фотка с заставкой на телефон. Твоя благодарная бунтарская натура по-прежнему меня вдохновляет. Счастливого пути он чё, гомик. Нахрена ему моя фото на телефоне скринсейвером, бунтарская на тут До конца дней будешь про него вспоминать? Спрашиваю я его про фо фото. Так, слушайте, это какая-то смс уже переписка пошла. Уилл, у надежда в надежных руках, не волнуйся. Я перестану носить часы, когда ты перестанешь. Чего, блин? Я перестану носить часы, когда ты перестанешь воровать из полицейских участков кошмарных деревянных б... Б... барашков на память? Все больше и больше у вас разговор с шизофрению скатывается. Я пошел. Хотя нет, снедает меня любопытство, что он там дальше написал. На чем я закончил? На барашках. Извините, если что, я выгружу или вы перемотаете, но тем не менее. На память. Привет, Толстосум. Путешествую по Вьетнаму. Не спешу из Бангкока к тебе, на самом деле. В ближайшем будущем возвращаюсь в Таиланд. Надеюсь, ты тот резерв не потратил, потому что я неизбежно влипну в неприятности. Вернее, если честно, уже слегка влип, но вроде пока все утряслось. Главное, никто не стал звать полицию. Как там великосветская жизнь?» Видел недавно заметку о тебе. Ты там в числе 30 великих предпринимателей, моложе 30 или что-то такое. По-прежнему носишь те смехотворные часы немыслимой стоимости. А у меня такое ощущение, что я заданно наперед читаю письмо. Насчет выла, что я тут могу сказать? Уризонить моего братца, это не, ком... это не ко мне. Ко мне, видимо, на кнопки жать. Поэтому, э, почему ты, дел... э, ты делаешь... Э, по Почему ты думаешь, мы не разговариваем уже 6 лет? Лучшее, что я могу посоветовать избавляйся от часов. Джек. Джек, сколько лет, сколько зим? Ты хоть и на денек домой заглянуть не собираешься? Читаю я самое, оказывается, первое письмо. Ароматы иверпортской канализации, выходящие в океан, еще не. не поманил? Из Бангкока-то, там также пахнет. Не хочу хвастать, но недавно наш город окрестили прибрежнем э, прибрежным Детройтом Америки. Все просто, все просто в восторге, как ты понимаешь. Какие вести? Где ты вообще? Надеюсь, прибился какому-нибудь буддийскому храму. Делаешь фэншуйные браслетики до да, бикрамишь по маленечку. Я на самом деле не такой не невед... вежда. Ты это, Эх, господи, извините, это просто, чтобы тебя позлить. Жду не дождусь дня, когда ты мне позвонишь и попросишь вытащить из какой-нибудь тайской тюрьмы. У меня тут даже Отдельный резерв от, отложен на случай твоих конфликтов с законом. Видимо, я про себя много нового узнаю, но знаете, я вот в связи с тем, что мне жать на кнопку надо, вот это вот все ради одного нажатия. Хотя, если серьезно, надеюсь, с тобой все хорошо. Помню о тебе. Скучаю, старик. Кстати, ты, облад... э, ты обалдеешь. Помнишь тот... Э... Проектище, который возглавлял в университете. Ну, я тебе рассказывал. Туда хотят затащить твоего брата, как консультанта на финальном этапе. Просто хотел сообщить, прежде чем ты а это где-нибудь в сети прочитаешь. Когда мы объявим о себе публике, новостей будет хоть отбавляй. Уже скоро. Ты даже свои глуши от шумихи не укроешься. Ну, что-то я ничего пока не слышал до нажатия кнопки. Слушай, мы ведь все знаем, что с вылом иногда э, трудно не посоветуюсь чего-нибудь на этот счет всего доброго пол я дочитал друзья мои я дочитал давайте глянем что тут еще написано тут же столько всего господи интересно и что же это это схема коридора при перемещении по часовой стрелке происходит движение во времени вперед хорошо по часовой назад замечательно погоди так ты изобрел часы и намного опередил время да что ты да что ты, Дажми я не знаю. Нажми вон на тот рычаг это... с надписью Храну на провод, Он что? активирует ядро. Я проведу диагностику и проверю, все ли стабильно работает. Да? Следуйте за полом. А можно еще что-то почитать? О, компуте. Видимо, та самая кнопка. Я в легком недоумении. Реально. Ты не можешь вот типа ее дернуть? Типа дернуть. А потом так резко рвануть сюда и вот делать свои дела. А? Вот пока мы вот этой хернёй стороны. Ладно. И что? Включить, чтобы за... Нажмите В. Туха идет! Я теперь понял! Вы, ученые, того сами не могли просто! Вдвоем не пробовали! Запускается храно на провод. Или тебе некому доверять, а один типа не сдюжил. Чтобы задействовать и жмите в. А зачем? Я уже жал. Ну давай еще. Ты уверен, что так должно быть? Давай, давай, должно! Все показали. Давай, скида упора. Во. Что это было? Ядро действует словно мельчайшая, вращающаяся черная дыра. А, так что при активации зеркало. возможно небольшая турбулентность. А, черная дыра! Я туда не пойду, я а не Мы люблю вообще что тут испытываем? Скоро узнаешь. Сюда. Нужно Слушай, У меня туда, тут к тебе идея есть. Того, время, мы бы ручку да? смазали, незнаком, и больше меня из Таиланда не, не звали, чтобы дергать это. Я этот, не то чтобы очень мы ученый, мало, но смазать могу, что Но сейчас все было по-другому. Сейчас вообще у меня не важно Я осознавал, не насколько серьезными и масштабными могут быть последствия. Пол да протереть, протереть не, не надо. Но я знал Пола. Вид, вид, что ему все ни но я видел, что он нервничает. Работает, Джек, она работает. Ты глазам не поверишь. А нет, это мы уже читали. Слава богу. То есть ты без меня эту ручку не дергал и не видел, что она работает, да? Или ты перессал один? Вот, О, возьми. Это ключ для активации это... коридора. Смотри. Сейчас покажу Куперфилд до 20 уровня. Становишься вот здесь, между. И так двумя руками. Опа! Крестиком. И можешь нажать сам одновременно, без друга. Без того, кому доверяешь. Брата, блин, которого 20 лет не видел. Чужого. А Нам вот я, по-быстрому, синхронные не повернуть. У меня нет. в Бангкоке этот, того. готов бухали. Мы словно ядерную бомбу запускаем. Мы же не ядерную бомбу запускаем. Верночаса да, узнаем. Весь мир в труп. Три. Давай, бак. Два. Один. И Опа! И шо? Черт! Шо, черт Коридор. Путник входит с одной стороны, проходит сквозь петлю, выходит с другой. И переносится в заданное время, оказываясь там, где в тот момент физически расположена машина. Путник. Стоп, стоп, стоп. Это вот проход для... И до персонажа начал, вот до И да? хочешь зайти в эту штуку? А, ты хочешь? В Машину. Да тут дорога. Скатертью дорога, кнопку я тебя нажал, где тут вы... Это мать ее машину времени. Где тут? Я... Я... А свидетелем. Я тебе кнопку уже Пол, повернул. спятил, что ли? А вдруг что случится? Что происходит, мы когда... уже испытывали машину, она работает. Да ну, вы испытывайте дальше без Все меня. Все проверки прошли успешно. Сейчас да? мы будем творить историю, Джек. А я не Все, хочу. Все, что от тебя требуется, повернуть тот переключатель. Вы увидеть царскую морскую, понимаешь? Без санкций соответствующих органов. Ты... Одумайтесь, товарищ Тимофеев. Одумайтесь. Сейчас Ивана Грозного ему, понимаешь? Ты видел, как покойники стреляют? А? Сайрин. У меня, кстати, для вас есть гениальное дизайнерское решение. Я не то чтобы очень ученый, но вот этот забор, который ставится нажатием двух ключей, его можно было бы как бы сразу. Чтобы да. он не поднимался, а? Пора. Я нервничаю. Слишком много всего сразу. Я, я мандражил. Дай в смысле не собраться. Да. Этот. Как этот? Если я домой хочу, то шо, где у вас тут выход? Ммм? Сразу видно взгляд фанатика. Он меня уже не слышит. Эу! Эу! Бади. Все. Он меня даже не видит. Ему кнопку жми. Так я уже наж... Вот она та самая кнопка. Без которой ты не... Я так понимаю, каждый раз, когда приходило время заходить в машину, ты такой... Блин, мне идти... А кнопка там, а мне туда. И как вот я ее сам нажму, если она дверь-то открывает? Да? Твоя очередь. А Поверни переключатель, не? и можно начинать. Или она туго идет, как рычаг. Ну давай. На две минуты в прошлое. Ну Запомни чё? Запомни этот момент. А ты что, запнуться боялся, когда будешь идти? Я тебе зачем вот... Как бы неоднозначная ситуация. Пол, теперь в И там еще один лежит. Как? Все нормально? Все, Все в порядке. порядке. Ну, ты редиска, сосиска, индюк гамбургский. Все нормально. Успокойся, Джек. Успокойся. Да успокойся. Ты... Пой с Ты мать твою раздвоился. Кто из вас доцент? Именно это и должно было произойти. Это он, он, это я. Будущий я, вернувшийся из, из... двух минут тому вперед. Не, ну слушай, только Двой, делай, то дети, а из будущего? Вам, по-моему, тут уже двоем Получилось. хорошо. Получилось. Третий... Или вам третий? Да? Охренеть можно, ты только... Они меня сюда позвали, им третий. Представь, нужен. что это даст. Мы сможем предупреждать людей о грядущих а катастрофах. О катастрофах все замечательно, объект, я за бутылкой. Ребята, я, я понял, в чем моя бывает. задача, я за бутылкой. Ну и со стороны звучит хорошо. Где у вас тут эти пивоводы? А? Теперь заходи в машину. Не, не заходи. Не надо а, нам троем хорошо. Да. Конечно. Да? Подожди, Пол, ты что делаешь? Ты куда? А я... Это Почему все я большая петля, Джек. Ну так, я тоже хочу Я пойти в машину не и отправиться в прошлое, в тот момент, когда я вышел из нее, чтобы... Ты меня чё что, позвал, чтобы я позавидовал здесь? тебе здесь или что? А, если не войдешь... Коллега, кнопку если сам хочешь, нажать не если... может? Я здесь, это случилось. Да иди ты в баню. Ты же видел, Джек. Да иди, ты. Получилось? Но это невозможно. Это, это у тебя популя невозможно невозможно. То получилось. есть я даже не могу. Не время останавливаться. Нужно испытать другое направление. Давай лупим еще Поставь раз. Поставь ее пожалуйста. на 5 минут в будущее. Давай, я, я уже за. Давай. Под, а куда пошел? Я Что второй ты раз делаешь? я. О нет. А это, это брат наш не нормальный пришел. Понял? Помоги отключить Черно... Надо Отключить ее сейчас же. Да нет, нет, нет, остановись! Там да мужик он внутри, что, в Погоди, нельзя выключать, там пол внутри! Уилл! Замолчи! Замолчи. Посмотри сейчас, сюда! Опусти пушку ты и что? поговорим! Ладно? У нас нет времени! А да ты у знаешь, что он нам на творить, друзья, страдать так, Господи боже, вывел. Пушку опусти, на брата наставил! Время скоро закончится! Ты на твоем этом острове власть вообще мозги пробил? Поверь мне! Да я уже ты тому что? поверил! Какой-то университет доверия, всем верить нужно. на топ лицо нажать не может! А да ты что молоко палишь, салага? Нет, я должен тебя выпустить. Это что, хочу по-твоему было, ты так машину останавливал? А, а что-то я смотрю, аппарат не а, маринировали а, черт. О, нет. Нет, Где, где защитный экран? Почему меня облучило непосредственно? Ли? То есть мне бы все равно плохо было бы. Вне зависимости от того, жал я на кнопку, не жал я на кнопку, да? Или это потому, что тут жоп там полез, по компьютерам шарится? Эл, ну все плохо. Триста рентген. Чувствуешь себя как мадам Кюри? Ты да, привык, пора... все, мадам Кюри, который внутри, должен чувствовать? Я смогу выбрать. Ну я как мужчина, я чувствую, что мне от этого легче. Да. Ладно. Что, да, я вам на кнопку только нажимать не буду. Сейчас, если откроется. А что у меня в ушах звучали. звучали слова Уэлла. Какие? Нажми на кнопку, Время. получишь ориентир. На исходе. Ух, предметы в воздухе летают. Пол, гравитация сломалась! Как у вас тут в университете что назад? Что, что это за, за сработать. Это... Да Пол, кнопка не нажимается. Пол! А где этот мой, придурочный? Он младший у меня хоть? Который смолил в лаборатории? Нормально. Это не Слышь какой ты? Учёный? Ты зачем бердыш в машину времени воткнул? А? Положь пик на место. Бред какой-то. Не хочу его трогать. Ну, Он очень какой-то больной, по-моему. Ты действительно? Если пострелять в аппаратуру и на рукожопить, все взорвется, вот это удивление. Ну давай. Не, не трогается, игра ты брешь. Уилл, давай, Уилл. Что, давай был отомри а вот как это работает М -м -м. и не надо пауку, все паукук радиоактивный кусал так что мы еще умеем другое состояние что же мы натворили это, она я, меня тем, скажу, предупреждала Я жидко я полезная сверхспособность знал все это время я предупреждал пол. Этого можно было избежать. Ну а теперь мы я что так с... жить будем? Де! Де! Иди в баню. Да я... Я, а я тебе чем помог... помочь могу? У меня он брата заклинило. Эу! вс ⁇ ты в глубокой печали? Слушай, ну ты бы еще, блин, пошел в дельфинарий пострелял, блин. Как все разбилось? Почему все плохо? Де! помоги мне его открыть. Ага, я в этой застрел, компании, блин, идиотов, мышцы, видимо. То есть кнопку я жать дверь я тяну. Так не должно было быть все показатели! Самая частая, блин, фраза у британских Это ученых, которые доказали. Так не должно было... Это так, что за люди". Не, ну в принципе правильно. Если где-то бомбануло, должна как бы милиция вмешаться. Смотри, у них этот сват, либо он оперативнее явно работает, чем наш. Другого пути нет. Я пройду через машину. Фу, нет. Куда Дед! ты пройдешь? Сюда! Дед! Дед! А? У меня к тебе конкретный вопрос, путник. Я на 10 минут вперед поставил. Куда ты в машину Пойдем. пошел? А -а -а -а! Вы что, больные? Вы что че стреляете? Я турист. Да я турист! Куда? Там у меня друг в машине. На 10 минут Мне вперед Мне не хотелось бросать Пола. Но помочь ему я не мог. Я Вообще не знал, где не он мог. окажется. Куда сюда, этот сумасшедший скорее. пошел, если в прошлом машина разрушена, а он пошел в будущее. Он И... здесь! А Охуего, черта! Скорее! Сюда! Так что ты стоишь? Куда сюда? Мы стоим! Ой, бегать умею! Скорее, скорее! Тут надо так аккуратненько себя завернуть в притирочку. О, я дошел до какой-то сюжетной размеры. Твои руки! Я думаю, это перекуп, ребят. Идем, пошли. В любом случае перекуп. Потому что у него руки, у этого ноги. У кого-то того голова. Нет! Что нет, А, я умею время замедлять. А я думаю, только людей отмораживать умею. А я не его. А я не его, а как избранный, я ту таблетку съел, друзья. На получи. А почему мне не дали это сделать? Эта игра чисто умозрительная. Так посмотрите, как эти ребята развлекаются. Джек, что? Ты сейчас. Я. Что сейчас? Вперед. Нам Тебя сюда. Тебя что больше поражает, что я мужика застреливаю, что вот я. Вот так время первый остановил? раз сработали мои способности. Неуправляемая вспышка, которая спасла Уилла. А то есть та, которая его отморозила? Да. Способности, ты это здесь. Это видимо, помню. близость к источнику импульса повлияла на твое взаимодействие с Канаполем. Ой, а что покажу? со мной сейчас было? Что вообще я происходит? Я говорю. Ну так говори яснее. Так, ребята. Я попытаюсь переход. объяснить, только пошли. Не-не-не, мы сейчас тут покурим, а потом пойдем. Так, я не помню, какую комбинацию, Ну, видимо.